Реле задержки выключения вытяжного вентилятора в ванной. В качестве реле я использовал универсальное реле времени РВУ-16. Оно имеет 12 программ. По моему мнению, для нашей задачи лучше всего подходит программа 9 и 10. Что мы имеем? Реле, вытяжной вентилятор, источник света и выключатель. Электрическую схему подключения я покажу позже. Сейчас мы запрограммируем реле и продемонстрируем, как оно работает. Прежде всего, надо установить время задержки. Для этого нажимаем кнопку «Стрелочка вниз». Появилось время. Мигает первая цифра. Стрелочками Вверх-вниз мы можем поменять значение этой цифры. Ставим 10. Нажимаем кнопку стрелочка в бок. Мигает следующий разряд. Так же само можем поменять значение. Еще раз мигает следующий разряд. Нажимаем, появилось секунды. Можем поменять на минуты. можем Можем поменять на часы мы выбираем секунды. Теперь нам надо установить нужную нам программу. Нажимаем стрелочкой вбок и удерживаем более двух секунд. Выбираем программу, загорится вот такой значок. Теперь мы покажем, как эта программа работает. Там. Работает. Включаем свет. Сразу же включится вытяжной вентилятор и будет работать, пока горит свет. Свет выключили. Вентилятор отработает заданное нами время. И после этого выключится. Следующая программа. Нажимаем, удерживаем. Включаем в ванной свет. Вентилятор не включился. И не включится, пока в ванной горит освещение. После того, как мы выключили в ванной свет, вентилятор включится и отработает, отработает заданное нами время, то есть 10 секунд.